всем привет ассаляму алейкум сегодня 14 декабря начинаем обзор карты боевых действий в сирии обзор за два дня провинция латаки на, на западной части этой провинции на карте видим значительные изменения но связаны они большей частью не с боевыми действиями от правительственных войск а с уточнением информации на карте дело в том что некоторые источники начали давать взаимоисключающую и противоречивую информацию. Причем это от одного и того же источника информация противоречивая появилась. И на карте нам переделали немножко линию фронта. То есть она сейчас выглядит вот так. Если раньше, как предполагалось, правительственные войска заходили вот отсюда, от этой высоты, вот сюда, вот таким прорывом, то сейчас уточнили информацию и все-таки прорыв был не западной части а это был единый прорыв вот отсюда от населенного пункта сарая и примерно вот так нам ее сейчас определили ну подождем немного времени нам растает все точно по своим местам пока будем считать ее более менее приблизительной условной за прошедшие сутки перешел под контроль правительственных войск высота 713, пока также вот объект этот с вопросиком стоит, но время растает все на свои места. Ну вот этот прорыв, по мне так, выглядит более, скажем так, оптимистично. И в таком полукотле здесь несколько населенных пунктов остались, это Меликли и Контора под контролем исламского фронта явных скажем так террористов. также был, была информация что гора Окол перешла под контроль правительственных войск подождем тоже этой, уточнение этой информации, но пока будем считать эту линию здесь условной провинция Идлиб и Граница провинции идлип с провинцией Хама. В районе долины Эльгап видим значок здесь был нанесен мощный удар из РСЗО от правительственных войск по скоплениям и укрытиям террористов это было сделано. На севере провинции Хама изменений пока не видим. Здесь сообщается о боях в районе населенного пункта Аль-Латамина Кафарзита. Здесь было уничтожено несколько единиц автотранспорта и живой силы террористов. Также появилось сообщение, что на населенный пункт Бувейда вот в этом районе боевиками была предпринята. Это боевики были из Джундаль Аксы. Несмотря на их просьбы о подкреплении от других группировок, они начали массированную атаку, Ну, пока сообщается, что правительственные войска эту атаку успешно отразили, боевики понесли серьезные потери. Здесь у них ничего не получилось. Также сообщается о работе ВВС Сирии в районе населенного пункта Морек и в районе населенного пункта Атшан. Сюда работала, артил... Сюда работала ВВС Сирии, и боевики несут большие потери. Провинция Алеппо. В провинции Алеппо правительственные войска все больше, все активнее начинают использовать танки и бронетехнику. Танки, как сообщается, изображенные на фото в боях, еще не были. Только вводятся они в боевые действия. В районе прорыва к трассе М5 произошли изменения. Видим здесь наступление от правительственных войск. Несколько населенных пунктов перешло под контроль правительственных войск. Это населенные пункты Абурувайл, населенный пункт Дулама, населенный пункт Курайха и населенный пункт Мрейкас. Здесь существенно изменилась линия фронта. Правительственные войска продвинулись и отвоевали как минимум четыре населенных пункта. Населенный пункт Банес также был взят под контроль правительственными войсками. Барне-Альбаркум пока остаются с переходными значками. Да, здесь подтвердился контроль вот на вот этом участке линии фронта. Здесь под контроль перешел населенный пункт блюза И с переходным значком пока еще стоит Кафа Ракар. Но скорее всего он также под контролем правительственных войск находится. В самом городе Алеппо сообщается о серьезных боях в районах города. Бои сейчас ведутся за как минимум два района города. Это вот здесь Бустан-эль-Касар и район города аньят Тал. Здесь видим предполагаемую линию фронта и пошли небольшие продвижения, видим предполагаемые наступления и изменения линии фронта. То есть здесь тоже в самом городе Алеппо начались достаточно серьезные подвижки. В районе авиабазы Квейрис изменение линии фронта. Существенных не было, все остается на прежних местах. Сообщается о отражении серьезной атаки боевиков на населенный пункт Насрала. здесь атака боевиков успешно была отражена, работала авиация и артиллерия, это было в населенных пунктах, удары по боевикам были нанесены населенный пункт Джаруф и населенный пункт Расым-Аль-Кабир, по провинции Ракка и сирийским курдам. Сообщение было, что боевики подготавливали массированную атаку на населенный пункт Сирин с правого берега Ефрата. Атака готовилась, но курдами была на упреждение сделан удар и эта атака у боевиков не состоялась. Здесь было уничтожено Несколько террористов Также курды захватили Два беспилотных летательных аппарата Разведывательных но ну, Это скорее всего гражданские Были летательные беспилотники Посмотрим в Ираке Изменений Как обычно там Нет Турецкие войска остаются Не собираются выходить В районе вот этого выступа По иракским источникам Появилось сообщение, что вот в этом районе, район Хайжа и вот этот весь к ней прилегающий выступ, здесь был захвачен один день назад, был захвачен э, крупный, скажем так, высокопоставленный полевой командир из ДАИШ. Ну, надеюсь, нам его покажут. Наверное, с ним сейчас определенные действия проводятся. Ну, много интересного, наверное, он сможет рассказать. В самом Багдаде протесты против турецкого вторжения. Акции проходят, жгут турецкие флаги. Район города Рамади. Зачистка продолжается. Сейчас уже это кольцо вокруг этого города подсократилось. Вот здесь часть перешла под контроль правительственных войск. Два дня назад сообщение было, что боевики взорвали мост вот здесь. Как сообщается, мост от оперативного центра командования, который перешел недавно под контроль иракс, ир, иракских войск. И вот к нему, от него в район города мост был взорван. Правительственные войска Ирака сообщили, что тем самым боевики нисколько не замедлят продвижение, зачистку этого города, а они отрезали себе все пути чтобы контратаковать, отступать, какое-то снабжение еще дополнительное, полностью они себе отрезали эту возможность. Коалиция США тоже не сидит на месте. За прошедшие сутки было нанесено несколько ударов. Как минимум один удар был в район населенного пункта города Хит. И этот удар коалиции, как сообщается, уничтожил... Небольшой завод по изготовлению взрывных устройств и взрывчатки боевиков. Вернемся в Сирию. По Дайрезору мне сообщений не встретилось. По южным провинциям Сирии также сообщается лишь только о каких-то локальных столкновениях в провинции Дара. По Дамаску та же ситуация. Пока здесь котел без изменений. В провинции Хомс О продолжении контрнаступления террористов ДАИШ пока сообщений нет, наверное удалось им сдержать на вот этой линии контрнаступления Работает авиация Сирии по укрытиям и скоплениям террористов, были нанесены удары в район города Кариатен и Хуварин по городу Пальмира Пока о продвижении войск не сообщается. В районе города Хомс, в самом городе, произошел крупный теракт, заминированный автомобиль. По некоторым источникам погибло 22 человека и 70 ранены. Все гражданские лица. В котлах начали наносить удары по Террористам Это работает авиация. Здесь был нанесен удар как минимум в двух населенных пунктах, в районах от этих населенных пунктов. Населенный пункт Джауляк и населенный пункт Кермаала. Здесь были удары по позициям и транспортным средствам террористов Джипхата Нусры. Сообщается об уничтоженных террористах и транспорте. Посмотрим общую карту. Боевые действия. Южнее от города Алеппо прорыв к трассе М5 и начались серьезные боевые столкновения в самом городе Алеппо. Продвижение правительственных войск в провинции Латакия и пытаются удержать террористов в районе города Кориетен, район города Мхин. По общим потерям боевиков за двое суток. Как минимум было уничтожено 131 террорист. 21 единица автотранспорта, в том числе бронетехники. Один бульдозер был уничтожен сирийскими войсками. Два командных пункта. Два беспилотных летательных аппарата курдами было захвачено. И один мини-завод по изготовлению самодельных взрывных устройств и взрывчатки. Взглянем на Йемен. В Йемене хуситы не перестают, опять же, удивлять. Вот в этом районе они успешно атакуют войска здесь был убит командующий это саудовский подданный крупный командующий из саудовской коалиции хуситы создали в нескольких в двух населенных пунктах шууба и Р. Эр эррадив такие микроскопические котлы держат в плотном кольце и наступают на войска на Саудовскую коалицию. Коалиция пытается с помощью авиации обеспечить коридор для этих войск. Ну, Не знаю, как у них это с помощью авиации получится. Также по сообщениям разбился вот в этом районе авиабаза Алянат при посадке разбился. Саудовский самолет F-16. Саудовская коалиция продолжает наносить авиаудары и на побережье был нанесен как минимум один удар вот в этом районе с какой то злобой что ли или как сказать саудовская коалиция здесь нанесла удар по как сообщается обычным рыбакам погибли 5 рыбаков и 80 рыбацких лодок было уничтожено ну саудовская коалиция оправдывает такие удары тем что они пытаются пресечь контрабанду оружия и снабжения которое поступает к хуситам и самое удивительное то что сделали хуситы это они во первых презентовали новое свое оружие а именно это модифицированная ракета баллистическая изначально эта ракета была к старенькому зенитному комплексу еще советского производства и они ее презентовали и уже успели нанести ей удар. Как сообщается, очень точно они ударили по саудовской территории, а именно по авиабазе район населенного пункта Джизан. Как сообщается, здесь авиабаза, с которой Саудовская коалиция совершает свои вылеты. Ракету назвали Кахар-1, ее переделали из зенитной ракеты. Ракету, которая способна уничтожать наземные цели. Ну вот так вот хуситы собственными силами смогли модернизировать советскую ракету. Ну может быть кто-нибудь добрым советом и помог. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.